Однажды ты поймешь все мои спроси, Мои шрамы ты найдешь, И мои самообманы. На этот раз я очищу сердце свое. Позволь же взять лучи, Пронзившие мои души. Один. Те роскошные оттенки выпали из моих очей. Искренные любви ненависти, Замаскировать нельзя. Для меня это не утешение. И твоей песни нет смысла. Окажи потерку мне. И помоги разрушить эти стены. И как же мне сломать эти стены? В проважении слабость yeah. Что замыкает меня в воде, yeah. И пропаду я без вестей yeah. О, И как же мне сломать эти стены В проважении от Что замыкает меня в и пропаду я без вестей. О, и как же мне сломать эти стены. По вижу слабость. Что замыкает меня в волне? И пропаду я без вестей. Не спят себя.